Цели по снижению это уход, во-первых, ниже минимальных значений, которые были а, зафиксированы вчера на уровне 1,2253, ну и движение далее на 1,2154. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 1,2335. А пара британский фунт, американский доллар на текущий момент продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели роста это область 1,4246, ну а ближайший разворотный уровень располагается на минимуме минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.4020. А пара американский доллар, канадский доллар вчера – а также завершила попытки начала восстановительного восходящего движения, то есть движения на укрепление американского доллара по отношению к канадскому доллару. Вчера мы увидели закрепление ниже минимума 2 апреля, пробили данный уровень, что в рамках часового таймфрейма нас вновь переводит в фазу нисходящего движения. Ближайшие цели по снижению – это область 1.2698, а ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях 2 апреля – это отметка 1.2943. А пара американский доллар, японская иена, в свою очередь, вчера смогла закрепиться выше максимумов, которые были также 2 апреля зафиксированы на уровне 106.45, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения. Ближайшие цели – это обновление максимумов, которые мы видели в конце марта на уровне 106.99, ну и движение далее уже на 108. Отмена данного сценария, значит и продолжение продаж будет актуально в том случае, если мы увидим уход ниже минимальных значений 2 апреля, которые были зафиксированы на уровне 105. 65. А По паре австралийский доллар американский доллар на текущий момент тенденция восходящая остается в приоритете. Ближайшие цели роста – это уход выше отметки 77.57 и движение дали на 78. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальной значений 2 апреля, которые были зафиксированы на уровне 76.49. А По паре евро-фунт вчера мы вновь перешли в фазу нисходящего движения, закрепились ниже минимальной значений 2 апреля и движемся по направлению вниз. Ближайшие цели по нисходящему движению – это, во-первых, закрепление ниже минимальных значений вчерашнего дня и далее движение на 8662. Отмена данного сценария, а значит и возврат к покупкам, будет актуальным в том случае, если мы увидим закрепление выше максимума вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 8763. Золото продолжает свое восходящее движение ближайшей цели роста это уход выше максимума который был 2 апреля это область 1344 доллара за тройскую унцию ну и следующая цель движение на 1356 отмена восходящего сценария последует в том случае если мы увидим закрепление ниже минимальных значений 29 марта это область 1321 доллар за тройскую унцию а по нефти марки Brent тенденция нисходящая продолжается. Ближайшие цели по снижению это уход ниже области 68-17, ну и далее, вероятно, движение на 63 среднесрочный уровень. Возврат к покупкам будет актуален в том случае, если мы видим закрепление выше максимальной значения вчерашней торговой сессии, которые были зафиксированы на уровне 69.08. Если нефть марки Brent сможет закрепиться выше данного уровня, то уже на, вновь движение на 71-72 на будет в приоритете. А по индексу DAX тенденция. Тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уход выше максимальных значений, которые мы видели в конце прошлого месяца, то есть уход выше отметки 12162 и движение далее на 12458. Данный сценарий остается актуальным до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальных значений вторника, которые были зафиксированы на уровне 11913. По биткоину на текущем момент тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это обновление максимальных значений, то есть уход выше уровня 7500 долларов за один биткоин, ну и движение по направлению на 10000. Отмена данного сценария, значит, и начало вновь коррекционного нисходящего движения последует в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 6866. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Романков. всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и писать ваши вопросы в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.